Игорь Легович, здравствуйте. Дело в том, что я собирался вам отправить свои пробы. Ваша помощница Аня сказала, что она поможет в этом, но уже несколько дней от нее нет никаких новостей. Я ей вроде бы файл отправил, она сказала, что она вам передаст. Потом внезапно она перестала брать трубку, и я не знаю, уже как бы... Это как-то странно. Потом я все-таки дозвонился до нее, она сказала, что она больше у вас не работает. Вот, дело в том, что я не сильно в компьютерах разбираюсь, и так получилось, что я отправил единственный файл, который был. вот Поэтому я не знаю, сейчас как-то как буду выпутываться, поэтому мне придется... У меня на, на ноутбуке есть оно, но я почему-то не могу его скинуть, я не могу понять, почему. вот Поэтому... Я сейчас с телефона сниму, как получится. Я надеюсь, что вы все-таки сможете это досмотреть. Вот, Аня сказала, что вы скоро будете уезжать на море в Египет. Я желаю вам заранее хорошего отдыха. И хотелось бы, конечно, чтобы вы до своего отъезда увидели мои пробы. И, в общем, вы сейчас сами все увидите. Сейчас. Здравствуйте, Игорь Олегович. Я надеюсь, что э, Аня все же передаст вам эту запись. Я вам объясню, почему вы сейчас ее смотрите. Э, дело в том, что я считаю, что те пробы, которые были у меня, они, скажем так, вы не были особо внимательны ко мне, потому что персона Сэмюэля Беккета, по которому вы собираетесь, на биографии которого вы собираетесь основывать свой фильм, делать биографический фильм, как вы говорили, это не тот человек, на роль которого вы рассматриваете актера и можете позволить себе лазить в телефоне, смотреть кандидатуры других актеров, в то время, когда перед вами сидит э, главный актер. Знаете, мне немножко неудобно говорить о себе так, но я действительно... Игорь Олегович, поймите, я тогда это записывал, как раз буквально прошло пару дней с момента проб наших, и я бы хотел извиниться, что я так резко высказывался тогда, я уже сейчас так не думаю, но я, я не знаю просто как мне помогли это смонтировать и, ну честное слово, я так уже не думаю и извините, если тут какие-то будут слова встречаться такие, ну в общем как-то я мне просто очень хочется, чтобы вы успели увидеть мои пробы, поэтому все, сейчас, извините, больше не буду отвлекаться, сейчас, сейчас. главный актер в нашем театре, в местном и если вам не нужны были актеры, вы тогда могли не объявлять такой кастинг, не приходить к нам в театр, но вы же попросили лучшего, поэтому поэтому я пришел к вам. Поэтому я считаю, что я имею право на повторные пробы. И поэтому, раз вы не захотели смотреть меня как положено. Значит, я, прибегнув к помощи Ани, вашего помощника, я решил передать вам эту запись, которую вы будете смотреть. Я постараюсь сыграть Бекета так, как не сыграет его никто. И я считаю, что вы будете морально обязаны взять меня на роль Сэмюэля Беккета вашей биографической картине, которую вы будете снимать у нас в городе. Не знаю. Не знаю, что еще сказать и что еще нужно говорить. Что вообще в таких случаях говорят. Пора сказать, я немножко удивлен тому, как, как это все прошло, и тому, что я должен сейчас сидеть и вот так вот и записывать. Ну ничего. Сейчас вы все сами увидите. Игорь Олегович, я с вашего позволения сейчас процитирую вам строчки. Те строчки, которые, к счастью, дошли до нас, это, это комментарии Нобелевского комитета по поводу Сэмюля Бекета. Наверное, вы знаете, а я уверен, вы знаете, раз вы собираетесь делать картину биографическую Беккета, что ему вручили Нобелевскую премию. И вот я хотел бы прочитать комментарий, я его прочту, а потом объясню, почему я его читаю. Сэмюэль Бекет награжден премией за новаторские произведения в прозе и драматургии, в которых трагизм современного человека становится его триумфом. Глубинный пессимизм Беккета содержит в себе такую любовь к человечеству, которая лишь возрастает по мере углубления в мерзости и отчаяния. И когда отчаяние кажется безграничным, выясняется – что сострадание не имеет границ. Приводя эту цитату, я хочу сказать вам, что за основу вообще Бекета как писателя, Бекета как человека я бы брал произведение именно то произведение, с которого начался Бекет, и благодаря которому Ногилевский комитет смог э, произнести именно такие слова, объясняя свое решение. А именно это произведение э, Уот. Эм, я считаю, что до этого Бэкет был такой бледной тенью Джойса. Он был, конечно же, под его влиянием. И я считаю, что именно э, этот, это, этот этапный роман, это этапное произведение, э, с которого начинается Беккет, по сути. Я считаю, что именно в нем он себя описал, потому что, как вы знаете, он был в сопротивлении, а потом, конечно же, он был вынужден бежать вместе со своей э, женой, и они скрывались несколько лет в, во французской деревне. Именно на основе э, прожитых, э, прожитых лет, именно в этой французской деревне со своей женой, он и написал роман «Уот», который я не буду говорить, не буду перечислять и так понятные вам темы, какие он поднимает. Как всегда, у Бакета это гениально. Э, я лишь хочу сказать, что именно «Уот» именно для меня служит единственной правильной отправной точкой для трактовки не только литературного дарования Беккета, но и его роста, и его развития как человека. Игорь Олеговича, сейчас я, так как я это понимаю, наверное, как должны выглядеть такие цифровые видеопробы, Сейчас как-то постараюсь в своей искомной квартире скомпоновать кадр и показать вам фрагмент одной из сцен, которые я перед вами играл. К сожалению, вы не смогли полностью увидеть и услышать это. Сейчас я немного уже с учетом того, как, как я это сам прочувствовал. Я сейчас немножко видоизменю, но покажу вам именно то видение своего бекета. Я считаю нашего бекета. Потому что я считаю, что наше с вами сотрудничество ⁇ это вопрос практически решенный. Я вам сейчас покажу бекета таким, каким я его вижу. Игорь Легович, извините за такую, может быть излишняя уверенность, но поймите, я думаю, вы и так понимаете, что любой актер – это, это его энергия, это его уверенность, поэтому таким образом я показываю вам, насколько я готов, насколько я хочу. Вот, сейчас, прежде чем посмотреть конкретно вот этот фрагмент с проблемами с этой сценой, хотел бы сказать, что мне кажется, я все-таки чего-то не додал и не дожал но вы же понимаете мы мы актеры народ такой рефлексирующий, поэтому чем больше мы на себя смотрим, тем больше недовольны собой я думаю вы увидите, что здесь не хватает чего-то вот, ну в общем я такой очень как будто я оправдываюсь просто пытаюсь объяснить, почему возможно это не до конца знаете, не на 100%, но на восемьдесят 85 Все, извините yes. О боже Как же я устал Еще и Сюзан нет дома За что мне все это? За что? За что? Нет, нет, нет, нет. Мне нужно прекращать, мне нужно. Мне нужно брать себя в руки, я же. Я же мужчина, я же.. Нет, ни слова больше. Я должен все это изливать на бумагу, а вместо этого я. Плачу, как последний мальчишка. Хорошо, что моя любимая жена этого не видит. Хотя что в этом хорошего? Она приходит на три часа позже меня, готовит не есть, а я... А я сижу здесь и плачу. Я сижу и постоянно ною, постоянно скулю. Нет, я должен писать, я должен писать. Я и забыл, что я начал писать. Как же это сложно. Как же это сложно изливать все, что есть в тебе, на бумагу. это сложно. Нет, это никуда не годится. Ах. Что же со мной происходит? Когда я был в сопротивлении, я был... Она любила меня. Она уважала меня. А сейчас что? Сейчас она приходит и каждый день видит размазню какую-то. Нет, нет. Я должен взять себя в руки. В этом должен быть какой-то смысл. Ну, ответь мне. Какой в этом смысл? Ты всегда молчишь. Почему? Почему ты молчишь? Почему ты бросил нас? Почему? Нет, нет. Я возьму себя в руки. Я, я буду писать. Буду. Буду. Ради Сюзаны. Ради нее. Ради себя. В конце концов, я же должен ставить что-то после себя. возьму себя в руки возьму себя в руки и буду писать не нужно это все перечитать пусть даже если здесь бред пусть даже если через 10 минут, если через полчаса я пойму что это не стоит даже же там был текст. Сейчас, Игорь извините. Сейчас, сейчас, сейчас. Как это? -то? Извините. Сейчас, сейчас, вспомнил, сполкнул. Если я пойму через 10 минут, через 15, через полчаса, что это не стоит даже одной слезы Сюзан, хотя нет, ее слезы дороже всего мне, в любом случае я не должен это бросать, я должен описать, я должен показать, я должен... Сейчас, извините, забыл кое что? Ладно, не важно сейчас. Я должен. Я должен дать почувствовать зрителю. Нет, не зрителю, не зрителю, это я зрителю, а он читателю дать прочувствовать читателю, что это такое, что значило для меня находиться здесь. И не только для меня. Ведь в таких ситуациях оказались многие. Да, я напишу. Я напишу об этом. Напишу о тяжелом труде. Я напишу. Я напишу о твоем молчании. Да. Но не сейчас. Сейчас я должен встать и пойти приготовить какую-нибудь еду, приготовить что-нибудь для моей Сюзан, к тому времени, когда она вернется, уже будет готов наш ужин. В конце концов, почему она женщина должна приходить с работы и делать все за меня? Почему я прихожу с работы и сижу здесь, а она стоит там у плиты? Да. Так и сделаю, а потом наш, напишу, извините, и стоять там у плиты, а потом я возьму и напишу гениальный роман. Да, так и сделаю. Игорь Олегович, я надеюсь, что вы оцените, в этот раз вы посмотрите внимательно, не отвлекаясь ни на что. Только так, я считаю, вы сможете оценить тот вклад, оценить ту работу, которую я проделал для того, чтобы воплотить на экране образ Сэмюля Беккета. Я считаю, что то, что показал я, то, как увидел его я, это то, каким и был, и является. Потому что, конечно же, он продолжает жить в своих произведениях, который мы читаем с удовольствием. Я считаю, что э, наше сотрудничество э, принесет много пользы и вам, и нам, в смысле, мне. Э, вот. Я считаю, что, как я и говорил ранее, наше сотрудничество это вопрос решенный, и я э, очень буду ждать вашего звонка. Э, не знаю, что в таких случаях нужно еще говорить. Возможно, я добавлю, что я являюсь главным актером нашего театра, и не только нашего театра. Кроме того, меня приглашают вести свадьбы, меня приглашают на разные корпоративы, потому что люди любят меня, люди ценят то, как я отношусь к любому мероприятию, к любому делу. А наше с вами дело, я уверен, что оно будет нашим с вами делом, это дело не только наше, но еще и всего города. А если вы ищете человека, который смог бы в нашем городе сделать что-то, что нужно вам в этом фильме, я считаю, что, что вам нужен я. У меня очень много разных государственных премий, в том числе районных, городских, областных. Ну, я не буду это все перечислять. и надеюсь, что эти пробы вас переубедят. И, пожалуйста, не ругайте Аню. Она все это делает ради искусства. Спасибо, Игорь Олегович. Жду вашего звонка. И еще. Игорь Олегович, так сказать, по скрипту. Хотел бы э, принести свои извинения заранее за качество видео. Дело в том, что я в этом человек не следующий и э, я не знаю, как правильно было бы это сделать, но я сделал то, что, так сказать, в моих силах. Э, мне Аня советовала э, сделать э, тот ролик, то видео, которое я буду вам отправлять черно-белым. Я знаю, что вы очень любите черно-белые изображения, и я помню, вы говорили, что вы собирались, э, так сказать, Наш с вами фильм, я надеюсь, наш с вами фильм э, Снимать в черно-белом, монохром Я вас очень прекрасно понимаю Вот, Поэтому э, еще один файл э, будет вложен э, Рядом с этим, э, я помещу, так сказать, на флешку э, Он будет полностью в черно-белом Надеюсь, что если вам не понравятся мои пробы в, в цвете Думаю, что в черно-белом они произведут вас, на вас немного другое впечатление. Еще раз спасибо за внимание. И, Игорь Легович, надеюсь на ваш звонок и жду. До свидания. Игорь Легович, как вы понимаете, к сожалению, черно-белой версии уже не будет. Я вот еле цветную нашел. вот, Но... Вы не обращайте внимания на то, что я сейчас только понял, у меня глаза красные. Это у нас было... был спектакль, и, в общем, да, ну, Гамлет, сами понимаете, Вильям, так сказать, наш Шекспир, вот, как-то очень эмоционально всегда переживаю, поэтому вот, к сожалению, были красные глаза, и это щетина, это... Мы так с режиссером договорились, мы так видели. Ну, в общем, все. Не буду грузить вас лишних подумать. Надеюсь, что ваш отдых пройдет хорошо. Пожалуйста, возьмите обратно на работу Аню, если вы уволили ее из-за меня. Вот, пожалуйста. вот, Потому что девочка очень хорошая. Хотела помочь. Вот, хорошего вам отдыха. Но надеюсь, что вы это видео посмотрите до того, как отправитесь в путешествие. Все. До свидания.